всем здравствуйте в очередной раз приветствую вас на канале это третье наше с вами видео по модернизации сварочного аппарата значит как и обещал в прошлый раз у меня села камера не смог вам кое-что показать рассказать вот. поэтому вкратце о том что было проделано за кадром значит за кадром были подпаяны проводочки выключателю подпаяно все туда было тоже покажу установлен кожух кожуха как оказалось допиливать доделывать не пришлось единственное он вот здесь вот вплотную соприкасается с разъемом вот и это конечно плохо потому что как бы плюс или минус он все пойдет на корпус через вот этот кожух вот поэтому из такой плотной плотной пленки три сложения сделал сюда просто вот такую вот прослойку прокладку и собственно говоря внутри тоже как вы можете видеть вот та же самая пленка внутри весь кожух весь этот корпус внутри в один слой правда проложил вот этой вот пленкой диэлектриком чтобы у нас выключатель его контакты не соприкасались с этим металлом вот опять у нас раскочегаривается печурка значит Далее Вот эта конструкция, которую я вам показывал В предыдущем видео Решено было ее переделать вот, Немножко упростить Соответственно Сделал я вот так Вырезал из гетинакса Площадку Просверлил 4 отверстия 2 поменьше, 2 побольше В те, которые побольше Закрутил мебельные Я к сожалению, тоже не знаю, как правильно они называются, но такие гаечки, вот они, которые туда вкручиваются. Все это сделал с углублением. Здесь сверху проложу такой же пленкой. И чтобы не было у нас контакта с корпусом, да. И все это дело будет у нас прикручено вот так вот к корпусу. И здесь вот к этому разъемчику нашему. Вот так. А с этой стороны, я посмотрю, если будет нужно, то, соответственно, сделаем вот сюда ответочку, тоже из уголка, и прикрутим парочкой винтиков к корпусу, чтобы уже было все совсем наверняка. Также был приобретен провод 16 квадрат, на котором я обжал один из наконечников вот таких вот, сейчас вам покажу вот они он будет крепиться сюда и соответственно вторая часть вот сюда, вот под эту шайбу будет зажиматься вот, это я еще доделаю это вчера все сделал только с одной стороны первая задача у нас сегодня это закрепление разъема при помощи данного кронштейна вот Этим мы будем сегодня заниматься, наверное, большую часть времени. Что же касается другой стороны аппарата. Значит, здесь мы с вами вот эти вот два провода, которые идут от платы, от разъема на вот этот двигатель. Значит, красный провод я просто разрезал пополам. Вот его одна часть. И вот вторая. Они а две. Значит, его в разрыв я пустил через выключатель. Как уже вам говорил. Далее же черный провод. Второй. Я его просто зачистил посерединке и сделал от него отвод. И через сопротивление 3,3 кОм посадил на питание вот этой лампочки. Но здесь есть одно но. Так как у нас с вами питание на данном моторе появляется только тогда, когда мы нажимаем на горелки на кнопочку, срабатывает концевик, да, соответственно питание появляется здесь только в этот момент. И светодиодик выключателей тоже загорается именно в этот момент. Так что по большому счету можно было заморочиться найти где-то это все с платы, но нафиг это не нужно как говорится вот, поэтому теперь данная кнопочка она просто работает как индикатор когда мы нажимаем на кнопочку на горелке срабатывает концевик здесь появляется питание и здесь у нас загорает светодиод то есть он нам просто дополнительно сигнализирует о том что у нас питание на двигателе есть что проволока подается но это все конечно видно и здесь на панельке ну ладно пусть будет так переделывать я уже не буду значит остались у нас два проводочка это непосредственно с контактов разъема которые будут размыкать и замыкать питание на концевик ну, грамотнее сказать подавать питание на, на не на концевик опять же на клапан все значит шланг мы одели тоже я его туда продел все, сейчас мы занимаемся креплением разъема к корпусу кронштейном. Ну и вот, никак нам не удается позаниматься этим аппаратом. Только я хотел, так сказать, проявить себя. И у нас в гаражах выключили свет. Попробую то, что можно сделать без света. Попилить ножовочкой. Ну и настолько, насколько хватит заряда шуруповерта. Крепеж разъема будет сделан из такого вот уголка. Это обработающе с напильничком. Уголок от крепления разных коммутационных устройств. Наподобие свечей и всего прочего оборудования. Интернет оборудования. Значит, вот такой уголок. Пластинка. Из гитинакса, гаечки и шайбочки. Собираем. Так, ну вот у нас кронштейн почти готов. Сейчас сюда приклеиваем, вырезаем пленочку. Делаем в ней отверстие. И вот тут я уже разметил, ну, не знаю, видно будет или не видно, без света. Вот они, одна точечка И там пониже ничего не фокусируется вот одна и там пониже вторая высверливаем тоже отверстие и прикручиваем данную штуку ура ребята да будет свет значит смотрите проделал два отверстия одно и второе размеченные. заусенцы все снял вот эту всю пыль металлическую стружку и все прочее обязательно нужно собирать магнитом, пылесосом, продувать несколько раз тщательно продувать потому что хоть и залита лаком плата, но если сюда что-то попадет, замкнет и если вы в электронике вообще не шарите абсолютно соответственно это только ремонт но после вашего вмешательства вот такого, если вы все же кто-то вдруг захочет это повторить, гарантия у вас естественно слетит вот, и придется за денежку все это ремонтировать так что обязательно все вычищаем, все продуваем с такой пленочки делаем прокладку на эту сторону вырезаем приклеиваем ее, проделываем здесь тоже отверстие в пленочке ну и крепим туда финальная версия на двухсторонний скотч. Здесь вот у нас приклеен пластик. Переворачиваем аппарат, примеряем, отмечаем отверстия под крепление самого разъема, сверлимся. Ну и все это фиксируем. Итак, друзья, готово. Значит, довольно-таки массивно все получилось. Не пришлось крепить сюда вот потому что все довольно таки да не довольно таки а очень прочно держится на два болтика крепится к корпусу и двумя болтами крепится к самому разъему здесь прокладочка лежит между вот этим кожухом и самим разъемом и вот этот вот болтик поставил я на фиксатор резьбы он же у нас теперь и перекрывает вот этот вот вот это отверстие через которое должна подаваться проволока вот он у нас перекрывает чтобы не было подсоса воздуха собственно говоря на этом наверное с разъемом все попробовать его испытать что он никуда у нас не болтается и можно приступать Подключению электрики. Ну тут, собственно говоря, ничего хитрого нету. Просто вот отсюда, вот сюда сделать перемычку. Ну и потом уже в завершении надеть вот этот дюрит. Вроде бы пока все. Продолжаем. Ну вот, подстаковал горелку обычную, полуавтомат. То есть тут все намертво. Ничего не болтается. Все спокойно. И очень даже надежно держится все занимаемся теперь с электрикой Итак, так за неимением другой обжимки провод у нас был обжат при помощи молотка и тесок с одной стороны значит это у нас вот сюда и потом петелькой и вот сюда отмеряем и обжимаем второй конец путем нехитрых манипуляций у нас получилась такая вот перемычка сейчас мы попробуем ее туда применить планирую подключить сюда ввести туда внутрь и вдоль дальней стеночки петлей и вот отсюда чтобы она вышла как раз под это отверстие Сейчас попробую. Если получится, то будет очень-очень хорошо. Все, ребят, на этом третья часть подходит к концу. Значит, здесь мы все закрепили. Как вы можете видеть, хамутик стоит, подвели шланг. Вот он, питающий. Приходит кабель, который мы обжимали клеммы. Тоже сюда все закреплено. Значит, Снизу у нас подводка Вот сюда Он уходит ну, Это я его в термоусадке сделал И вот он уходит там вдали, вдоль стеночки Поднимается сюда Шланг пришлось перепустить через нижнее отверстие Прошу прощения Потому что Мешался он как раз Вот этому вот силовому Кабелю перемычки Все, с этой стороны мы все закончили в принципе, осталось нам подключить только питание на той стороне к клапану. И все. И будет проверка. А на этом третья часть подошла к концу. Спасибо за внимание всем. Если интересно, ставьте лайки. Неинтересно, ставьте дизлайки. Все.